Всем привет, это снова мы! Вас интересует территория! Да. да. У нас дрожит мы грудь, но ну, я могу! Да. Я умею! Приходите помогать строить приют, это весело! Антон, если у тебя есть сердце, доброта, клюем, к животным также, ты должен это все понять. Вас да. интересует территория. Да, у нас да. дрожит, мы друзья но. Два кактуса. Мне их жалко. У меня адвокат просто удовольствие. Мне так жалко. Сядьте в проем, подумайте об этом. Что вы творите вообще? Что вы творите? Да никто ничего не скрывает. Вон, пожалуйста, смотрите. Что Вас интересует не территория. Не да. У нас дрочит, мы дрочим. Но... Те, кто не скандалит, не ворует собак, свободно проходят на территорию. Если бы у меня был приют, я бы тоже доступ закрыл таким людям. А? А? А? А? А? А? А? А? Понял? Да? Уже больше 33 собак изъятой из приюта и ни один документ не мне не Что вас и интересует ж... территория? Да. Что и, нас дрочит, дрочит, но... и так чуть ли не каждый день. Вы что, вместе там сговорились все? Деньги делите? Что, что вас ж... интересует Деньги. территория? Да. Подумайте хорошо все. У нас дрочит, мы а ты щенков не забирала? Забирала. забирала. А куда ты их дело? Пьют, пожалуйста, больше не приходи. Почему мы за этих щенков отчитываемся, документы у тебя? Нас дрочит, мы дрочим. И ничего теперь сделать. Как быть? И? Без участия мы рассматриваем. Требую организовать проведение комиссии в очной форме. В моем присутствии и присутствии журналиста Антона Николаевича Буга. От участия в заседании не отказываюсь. А то потом припишут, что это типа отказ Нас есть интересует есть. территория. Да. Чтобы нас дрочит, мы дрочим Но... А вообще это не культурно через два коридора разговаривать. Приходите, пообщаемся. Всем привет! Продолжаем освещать ситуацию вокруг приюта Берегиня. Позавчера вышел очередной компромат про приют. Якобы в приюте города собаки остались в жару без воды. Смотрим. Зоозащитники Сургута бьют тревогу. Они обратились в редакцию СТВ и рассказали, что в приюте бе. Ну, как видите, сюжет короткий, всего минуты 33. Используют любительскую съемку, старые кадры. То есть на территорию данную телекомпанию не пускают, в связи с тем, что к ним нет доверия собаки остались без воды в 30-градусную жару Со слов за защитников некоторые собаки находятся на привязи под открытым небом и палящим солнцем другие живут в металлических вольерах которые в жару вот где здесь металл сплошное дерево и только рабится снаружи это металл просто раскаляются сейчас в такую жару у многих собак нет абсолютно никакого укрытия от солнца. А вольеры, будки, рядом стоят балки, то есть тени рядом всегда есть. А Скоро пойдут дожди, у них не будет э, никакой крыши у многих, чтобы спрятаться от дождя. То нет воды, то, то спрятаться от дождя им негде. А как же будки, вольеры, крыша там есть тоже. У каждой собаки есть будка, либо она находится в вольере под крышей. Приезжал ветнадзор и все это проверял. А... Также они скрывают то, что все собаки ужасно похудели. Да никто ничего не скрывает. Вон, пожалуйста, смотрите на канале Сургутнадзор 8 видео. За этот год было уже более 30 проверок, и ни одна не выявила никакого жестокого обращения с животными. Есть документы. А вот эти люди, они вот все со слов, со слов волонтеров, со слов-волонтеров. Все на словах. Документы покажите. Какое их здоровье, в каком состоянии находятся, все это скрыто. Да ничего не скрыто. Пожалуйста, вон в предыдущих видео это. Я отчеты и акты из Ветнадзора. Жестокого обращение с животными не обнаружено. Зозащитники переживают за жизнь животных. Они говорят, попасть на территорию приюта, чтобы напоить и накормить собака волонтерам непросто. Люди намерены обращаться в полицию. Сейчас доступа нет в приют. Какого у... А как же вы вот эти видео засняли, если доступа нет в приют? Значит, как-то же вы проникли, опять же, я предполагаю, что без разрешения руководства. Контеров так и у остальных людей, придумали график. А вот это не совсем правда. Я туда свободно прохожу. Другие люди, добровольцы, которые реально помогают, и забор возводите, и кормокухню, и собак кормят и поют, территорию убирают, они свободно проходят. Те, кто не скандалит, не ворует собак, свободно проходят на территорию неудобно абсолютно ни для кого именно в часы работы а вот тот кто это я вот к Екатерине обращаюсь а вот тот кто ставит скрыт на видеокамеры и обращается в опеку конечно для тех будет доступ закрыт я бы то если бы у меня был приют я бы тоже доступ закрыл таким людям адвокат когда большинство людей работает и не может привести еду и воду чем-то помочь и по предварительной записи. То есть ты звонишь, а ну, они не берут телефон. Ну правильно, если у вас в приюте будут изымать уже более 33, вот я уже могу со счета сбиться, но насколько мне известно, уже больше трех собак изъяты из приюта. И ни один документ не предоставлен. Не знаю, как попадать, а по-другому нельзя. Сам приезжаешь, они начинают вызывать полицию. Конечно, если вы без разрешения проходите на территории приюта. Вам говорят, удалитесь, уходите, а вы начинаете скандалить. Ну что делать людям? Не в драку же лезть. Вот и вызывает полицию. Об этом тоже все есть видео. Последний раз полиция задержала четверых волонтеров. Тихо. Первое предупреждение было! Второе предупреждение! Дважды предупредили следующее применение физической силы по 19.3 Невыполнение законных требований сотрудника полиции. За то, что они проникли на территории и дестабилизировали работу приютных, мешали проведению проверки ветнадзора. Ну а дальше вы увидите другую сторону, как очередные постоянные проверки уже по две штуки в сутки происходят. То есть вот мы позавчера. Приехали помогать приюту, собрались возводить забор и нам тут же начали, это. тут же приехала проверка, сначала из земельного комитета, а потом участковый нас вызвал. То есть две проверки в день. Заборы возвести нам так и не удалось в этот день. И так чуть ли не каждый день. А потом мы поехали на комиссию, на которую Максима вызвали по повестке, а нам заявили, что рассмотрят без уасового участия, потом якобы только по видеоконференции. А потом якобы заседание переносится на 13 число. При этом в поездке была приписка, что в случае вашей неявки будет привод через полицию. Нас интересует территория. Да. У да. нас дрочит, мы дрочим. Но... Видите, как бы мы сколько раз обращались в администрацию, да, скажите помощь, какую-нибудь. Вы этом... да даже ту же МКСМ-ку хотя бы на день выделить, маршрут и администрацию. Ничего вообще абсолютно нет. А еще из-за вот этих вот жалоб вот этих людей нам все абсолютно не ни соседи ничего перекрыли то есть полностью, Провод. да. То есть у нас даже сборы, которые ведутся в интернете, да, они вот за эти полгода собрали 913 тысяч. И все Мы собрали там максимум. А есть терпевшие, терпевшим. А? терпевшим вот на эту сумму кто уступает. Мы а, вы? Они же под их флагом собирали деньги, но тратили по своему отношению. Ну да, я поехал. Разрешение мы им никакого на сбора не давали. Они собрали такую немаленькую достаточно такие да, На наших собаках. Сейчас они там помогают другим организациям. То есть они на нас собрали деньги. И теперь там вот должна быть там Ольга Геер. Она подобрала в прошлом году на улице собачек. Они даже не в скиночете есть. В мае месяце они полностью содержали у нее дома этих собачек. Эти собаки даже ни разу здесь не были. Нет, посмотрим. То есть что... вот этот, да? Вердохлеб... Ну, Нет, Ольга и, и Ольга. И... А Пердохлеб это личность стихия вообще. Суть... Почему ее еще до сих пор никто не занялся, это неизвестно. Ее сейчас на данный момент на пожертвовании содержит Паунифигас. Они постоянно денежкое и переписывают. Напишите нет, обращение. Уже, ну, мы да. писем, пишем, пишем, вот нет. такая стопка. уже. Нет, но там нет, нету, нету ничего. ничего. Мы поймем цель визита, думаю, ну, вам обозначили. Составим протокол на Комиссии будут рассматривать. Там уже какие-то поступят ваши вопросы или еще что-то. Там уже да мы сейчас вот этом, комиссия решит, так ну, Вот тут вот у меня было вот это перекрыто, то есть сделано пост как положено, да, под ящик, все. Приезжают приезжают ПТК, прям при мне неоднократно, поставили бак, сломали мне всю эту конструкцию, Все, я опять ее чиню. Они потом опять приезжают, они причем приезжают, так странно, то есть в понедельник. Нет, и... Ну это при чем здесь? Зачем это случается? Нам, да, да, оно было огорожено неоднократно. Называется... Да, нам, нас интересует территория. Нас интересует территория. нас, брось, что да. нас, дрочит, да. мы дрочит, да. нас дрочит, мы дрочит, У Что нас дрочит, мы дрочит, Поступило. Пишут соседи. Пишут, да, пишут, как бы не просто. Очистить, даже вот здесь. администрацию, в прокуратуру пишут, губернатору пишут. Поэтому мы должны тоже то сказать. Ну, давай ну, выпьем, да. давай покушаем, он будет всегда ездить. Вы же да. Однозначно. Однозначно. Всего доброго. Всего удачи вам. Журналист СМИ Камчатский регион Антон Николаевич Булгар. И пару вопросов. Так, у вас получается тут открыта граница? Я не в курсе, я журналист. Я освещаю только. Не, не точно. А, так это же ОМВД. А вы с полицией, что ли? Не узнал, что ли? не отвлекайте, пожалуйста. 86, нет, еще 10. Нет, не узнал. Богатые будете, наверное. До сих пор убираем на поддоны выложить, чтобы фискарь приехал, забрался и улез туда. Где мы начнем строим материал, аккуратно служим. У нас дрочит, мы и но... Летняя веранда для кошек сделана. Что ну, там собаки? Они все на цепи. Они там все на цепи, но все равно поаккуратнее, смотри. Это вынуждена мера, так как э, на пути строения к участку была траншея, шириной сколько там, 3-4 метра, да? Вот больше. Пять? Ну вот считай, вот эти вот блоки стоят, и вот до сюда вот это вот была траншея, метров пять. То есть вот этот весь участок, да, вот да. отсюда, Робок вот до сюда? прям по траншее стоял, вот четко-четко, вот это вот все. А, что, о, как там сказал? Что, да. так, это же собачье волье, да? Да. Собачья барьера. Это светины. Мы за них ответственность не несем, мы уже говорили за. Это светостарцев, мы за них ответственность не несем, как бы она вот убирает, все, У нас дрочит, мы дрочим, работы по устранению данных проблем уже ведутся Время. земельный участок самовольно занятый земельный участок будет в администрацию просили помочь администрация нам оказывает помощь все делаем собственными силами а все руками все за свой счет в принципе, подали заявление на субсидию в администрацию, нам отказали, вот и Ну, по доверенности в России ну. В принципе, вы являетесь ну, директором. Можете... А мне дадут это? Копию. Вы не подскажете, когда масочно-перчаточный режим закончится? Нас дрочит, дрочит, но. Я думаю, губернатор нас проинформирует, как только так сразу. Все так она будет. постоянно информирует, что продлевается, продлевается. Детям уже 1 сентября запретили. Так она не будет. Ну, ну, вот и сказали. дистанционное обучение. Нет, линейку запретили. Понимаешь? У где вот, вот эти бандики из этого колокольчик. Ты не читал, что тебе с 1 августа начинают работать онлайн лагеря школьные. Там что-то несколько миллионов 7-6 миллионов выделено на это. То есть и кормить будут онлайн, и гулять онлайн, да? Да. И все в перчатках и этих масках. Махай ручкой. Передай зрителям привет. Всем привет, это снова мы. Приходите помогать, строить. Приют. Это весело. Когда нет проверок. Да. А то вот Когда я при... проверок нет, это продуктивнее. А ты приехал помогать, а тут проверка какая. то Растет трава. Даже несмотря на то, что это все зам... изначально была мусорка заболоченная. Вот, да, вот, от... ага. Жит, вот И оттуда так вот он вот туда у нас. Да. И вот эта траншея, на нашем земельном участке. Что-то воды прибавилось, смотри. Да, а оттуда спускаются. А в белой рубашке как зовут? Владимир. Владимир? У нас дрочит, мы дрочим, но... Вот, прошел бы он сюда, мы бы ему показали, какая он, траншея была он, на месте въезда. У нас дрочит, мне дрочит, но я могу, я умею. Вы вон тут траншею видели, да? Вот она, траншея. Вот она вот здесь вот была. Ну, да? Все, да? пошли вот эту часть, все границы. Взяли. Ну, да, нет, получается, это, забор сейчас ставим вот там, да? А, траншея. Там, ну где-то примерно а, минимум метров десять мы теряем из-за траншеи. И получается траншея идет вот так по нашему участку до того забора и там тоже да. несколько метров. точек, да? точки, да, где до траншеи подсняли, а -а -а. там а -а -а. те тоже границы подсняли. Встретят, а как быть, потом выводить, Стрессоры получается, материалы. с квалифицированного там, материала? Там разберемся, там, когда разберетесь, там вопрос забудите уже конкретно. Завтра во сколько? А, что у вас там по повестке? написано? Ю, завтра, пятого? А, да, завтра пятая? раз? шестое? Через пятая. А, шестого, да. Шестого, там позвоните. Так, ну все, спасибо за да. да. Наводим потихоньку и покрасовываем, приехали Алло а, Здравствуйте, е... а, Максим Геннадьевич? Да, я Это участков вас беспокоит? третьего дела, полиции ошибка угу. на горно 7 да. тут, тут, тут нам опять тут сообщения какие-то кидают что э, там? По поводу то что у вас там в жару там собаки не кормленные не только что буквально полчаса назад уехала от нас проверка можете уж Куратовой спросить она только что была здесь собаки кормлены а вы там какой-то акт или еще что-то там проверяли, ну... нет? Ну вернее, заполняли там? Они приезжали по поводу земельного участка, но они здесь были, как бы, ну, конечно, процесс кормления они не видели. Объяснение ты угу. Объяснение, как бы, по поводу земельного они ездили участка. Ну что, к вам подъехать, объяснение дать? Я, смотрите, звонил этой женщине. Как ее зовут? Я не дозвонился. Как ее сейчас скажу. Железняк Ольга. Ну, а она-то какое имеет? Она не имеет никакого отношения вообще к приюту. Она даже сюда не приезжает. Угу. Угу. Вот эта вот группа, как они себя называют, волонтеры. Угу. Вот там Ольга ага. Железняк, Альфия Ходаковская, угу. Ирина Богдан, Наталья Гудыма, все угу. вот эти вот личности. На большинство из них написано заявление. Вот. Нет, смотрите, такая ситуация. Я вот ей звонил, звонил, она угу. это, не отвечает. И вот через полчаса вот, опять сообщаю, что о, хочет поинтересоваться, видели мы или нет. И угу. никто не связывался, и никто не звонил. И хочет узнать результаты проверки собак, кормят собаки, вот как раз сейчас вот они кушают, вода есть, все есть. Было более 20 проверок. У нас уже было более 20 проверок, если вам Ой, так интересно, можете посмотреть в ютюбе канал Сургутнадзор. Там есть 8 видеофильмов, есть такой правозащитник в Сургуте, Антон Булгаков, вы, наверное, с ним знакомы. Ну, мне вот буквально только что сейчас про него рассказывали. Угу. Что рассказывали? Сильно-то Говорило, что он там тоже участвовал. Да. В мероприятиях. Да. Он у нас постоянно присутствует. Он сегодня остался доволен? Кто? Булгазов. Ну, он сейчас здесь, он мне помогает по уборке территории, по строительству. Да. Это, наверное, на данный момент... А вот Антон и еще один человек, они стабильно к нам приходят, помогают по строительству. Как бы они регулярно наблюдают, что вот даже сейчас Скажите, вот... вы там до, до скольки будете? Ну я где-то примерно еще час буду. Час? Да. Хотите подъехать? А вы подъехать если хотите? Я вас... Да нет, я вот хотел попросить, если вы на Нагорную Семь как-то заехали... Я бы вас попросил кратко, быстренько. Я там Ксения Васильевна фотографии там скинул. Вот. Я там напишу, все нормально. Ну давайте, я могу сейчас подъехать к вам. Ну все хорошо, я тогда вас угу. буду... Хорошо, да, ладно, мы сейчас... Мы тогда, по подъезжали с коллегой. Да, с Ангелиной, да, да, это а, супруга моя. А, да. Ну, да. Хорошо, сейчас приедем тогда. Все, спасибо да. большое, буду ждать. Добрый день. Здрасте. Я, наверное, к вам, да? А к вам, собак, да? Да. А что это вообще за люди такие? вообще? Можно я поясню? Рассказывай. У вас как зовут? Сергей. Сергей. Но ну, ты можно? Можно. Сергей, смотри, я с приютом столкнулся. Антон Николаевич Булгаков, журналист СМИ Микомчаский Регион и старший инспектор по борьбе с коррупцией. Где-то месяца два я занимаюсь, меня попросили осветить проблему с приютом. Короче, эти волонтеры, которые приходили, помогали, потом какие-то начали самоуправством заниматься, там сено подкладывать, будки неправильные делать, ну, короче, фигню по всякую делать. И мы аккуратно на это намекали, потом говорили, потом ограничили доступ. Собак воровали? Да. С приюта пропало более 30 собак в неизвестном направлении. Как заявляют эти так называемые волонтеры, они их возили на вакцинацию, на ветеринарную клинику, при этом ни одного документа не предоставили. При этом они открыли параллельную группу, называется «Павмаги» ВКонтакте, разместили свои реквизиты и за год примерно собрали более миллиона рублей. То есть нанесли значительный Не, ущерб. в обход да. Было написано заявление о мошенничестве. То есть они используют фото, видеоматериалы приюта и при этом собирают деньги на свои реквизиты. Сейчас полиция разбирается по этому вопросу и прокуратура. Плюс они еще написали, пишут, постоянно пишут во все инстанции, что собаки не кормлены, не поины, убийства совершаются, трупы якобы закапывают. Короче, кошмарит их постоянно. Вот сейчас, я сам э, очевидец, вторая проверка за сутки. Ну, сколько можно кошмарить людей? И вот эти проверки, сейчас земкомитет приезжал к нам с участковой, с Шкуратовой, да, я, мы я, полтора я часа говорю. там потратили. Сейчас времени. на вас время тратить. Сейчас с вами мы тут находимся. Было более, более 20 проверок, ни одна не выявила никаких нарушений. Акты, все, документы есть. Более того, эти волонтеры, так называемые, решили заняться, перейти на личности. То, они, то есть они написали в опеку на их детей. У них четверо детей, скоро пятый будет, и они вот их кошмарят. Камеры скрытые устанавливают на чужую участок. Еще и скрытые камеры, камеры устанавливают. За, незаконно занимаются следственными действиями, сбором доказательств. Тоже на заявлении написано. Что дальше будет? Коктейли Молотова будут кидать или что? Причем десятками заявлений пишем на них, угу. и приходит только отказной материал. Почему-то никаким последствиям их не привлекают абсолютно. А у них 180 собак и 85 кошек. Им надо животными заниматься, кормить их, поить, там, убирать, Это предписание, ветнадзора, исполнять, там, заборы, возводить, кормокухню. Вот мы чем можем, добровольцы помогаем. Простые жители неравнодушные. А волонтеры только и пишут проверки, проверки, проверки, и постоянно вот эти вот какие-то в опеку еще. Даже начальник уголовного русский приезжал. Мы все удивились. Да, сборки. Он, он, он не меньше нашего был удивлен, почему он туда приехал. Главного рост нашего отдела 3. Да, да. То есть его, я так понял, туда вызвали, чтобы он разрулил ситуацию по человеку. Ну, в принципе, да, по-моему. Но... Единственное приют в Сургуте и все его кошмары. О, да. Что такое? В марте Шувалов озвучил, что из бюджета выделили, готов выделить 140 миллионов, и проект уже отправлен на строительство приюта. То есть они хотят, им нужно показать, что данный приют единственный не справляется якобы. И вот мы, мы сейчас этот приют отберем и за 140 миллионов новые бабаха Хотя в среднем приют стоит 20-30 миллионов по стране. Ну это такое шикарное прям. Да, золото как Со короче. строениями, с капитальными, у которого есть электричество. И как только Шувалов этот... это заявил, но их начали кошмарить. Вот с марта и началось. Когда я с ними разговаривал, как вы хотите, чтобы собаки жили? Сейчас отберут земельный участок, что будет с собаками? Берканут на улицу, выкинут. А дальше что будет? Доп-хантеры активизируют, убивают собак. Они вот я с ними общался, говорю, вы чего хотите, говорю, сами чего вы добиваетесь вот этими всякими письмами, жалобами? Мы, мы хотим, чтобы к собакам хорошо относились. Я говорю, да мы говорю, хорошо относимся, Сколько проверок было? ни одна говорю, по вашей жалобе. Еще говорю, как бы правды нет вашей. Регулярно я сам лично привожу минимум по полтонной воды в приют. Регулярно идет кормление. Потому что одна, как все называют волонтеры, девушка два месяца назад похитила собаку, которой необходимо было лечение постоянное. Они ее похитили, на это было написано заявление. И буквально, когда дня два назад, да? Да, где-то дня два назад Подожди. она похитила еще двух собак. Алло. Алло, Оль, привет. Привет. А ты привет. щенков не забирала? Забирала. Забирала? А куда ты их делала? Ну, мне сегодня вчера позвонили, сказали, что срочно, короче, отправлять надо. Уля. Доехала. А ты знаешь, что ты опять натворила? Что я натворила? Ты ты прекрасно знаешь, при тебе ходил Ветнадзор, и эти щенки были учтены. Как они могут учтены? Они вот так, они, Оля, учтены. Ветнадзором. Да, конечно. Да, конечно. Ладно, жди новую повестку тогда. Крюк, пожалуйста, больше не приходи. Не да, когда хорошо спросили, есть щенки, а угу. сказала, нет. Нету, а где документы от этого человека по сей день? Скажи мне, пожалуйста Меня Да, почему эти документы у тебя? Почему мы за этих щенков отчитываемся документы у тебя? Ты какое отношение имеешь вообще к этому? А Про а документы почему у тебя? Объясни мне Я... Против, никто ничего не говорит, что ты их ездила, возила так я на тебя их У -у -у. А вот тогда э, в понедельник позвони в ветнадзор и напиши им, что это щенки твои, они содержались на территории приюта, чтобы мы за них не отчитывались Во сколько ты забрала их? Утро Ну утро это хорошо, ладно то есть она этого не отрицает, она говорит, да, я я говорю, я взяла их, только она что я говорит, не похитила, не украла, то я говорю, забрала. Угу. Я говорю, на основании чего? Я говорю, ты у себя дома уже собаку свою забирай? Макс. А у вас как это все? Документы а. какие-то оформляются, да? И... Договор передачи собаки, конечно, да. Я их сам спрашивал, говорю, вот вы 30 собак изъяли, вы хоть раз записку в заборе оставили? Или позвонили, отзвонили, написали хотя бы записку? Я такая-то, такая беру ответственность за такую собаку и на себя. Все, это уже не выросло. А так, э, очень похоже, есть присутствуют признаки это кражи, хищения. Пришли, забрали, никого не уведомили, а они потом узнают, что собаки нет. А за каждую собаку мы отчитываемся перед лейтенантным надзором. Вот они приезжают, собаки нет, где собака? Он приходится искать с камерного наблюдения видео, писать заявление, по которому почему-то приходит сложной материал, когда человек говорит, что да, я, я забрал эту собаку. Постоянно проводятся проверки, да, у вас регулярно? Да. да, постоянно волонтеры Пробуски. дестабилизируют работу приюта за счет проверок по их заявлениям вет надзор, надзор, надзор, надзор, надзор, вот, вот с... была сегодня, то есть стабильно как минимум раз в неделю, полиция приезжает, приезжает нас проверка, журналисты этим, тоже приезжают, так, без спроса заходят, так называемые волонтеры, они знают, что у нас есть по некоторым предписаниям там, определенные ограниченные сроки, там да, вот, до конца августа, и вот этим, да, вот мы сейчас вот на данный момент мы с Антоном занимались как раз возведением забора и уборкой участка. То есть приехал земельный комитет, мы полтора часа на них потратили. Сейчас по пробкам мы, вот сколько, на полчаса мы к вам ехали, сейчас у вас сколько просидим. Потом не ехать за едой, то есть день просто пропал. Все Они на он это был, и стараются, чтобы мы не успели, но только не получится у них. А кстати, вот эта Железнякова, или как ее фамилия? Железняк. Железняк. Она же вообще у вас не появляется. Она пару раз приезжала. И... И давно? Да. Но ну, а заявление-то сейчас написано. По звонку сообщения. Она звонила же, да, Да. Сообщение. Ну. ну, или с отпуска приехала. Если она там не была, откуда она, знаешь, ну. со слов все? Да. Я могу сейчас с камерой нужного наблюдения, онлайн кучи посмотреть, как сейчас кормят собак. Ну, она пару раз приезжала к нам туда, угу. на участок. Два раза ее видели. Когда она последний да. раз была, понимала. Последний раз она была, была на последний раз, когда они сходили. Ты не разговоришь, это время, месяц, два, три. Еще Через... полгода, год. Подожди, по-моему, ну, еще снег был. Полгода. Ну, Нет. Снега начали... не было весной, в начале на... весны. В начале 2020 -го года. Ну да, в начале весны. Потому что я как раз в резиновых сапогах ходил, мы с Женей обрабатывали по гементалом. Два месяца они вообще волонтеров не пускают на территорию. Поэтому если она проходила и видела, то если она там присутствовала незаконно. Незаконное пренеградение на территории. Они губернатору писали, сейчас нам сказали, что они на парад президента тоже написали. Людям заняться просто нечем. Да есть чем, у них цель. Вот какая? Приют отжать, семью разрушить. Я только эти цели вижу. Вроде как ехал заборы возводить, а видишь, и комиссию поснимал, и в полицию съеду. Ну, приют это, это не прикол, забор-то не стоит Невозведенных. Там... Группа лиц, называемая, которые называется волонтерами, да. предположительно, по предварительному сговору, постоянно дестабилизирует работу приюта. Что видеокамеру они вчетвером да, ставили? Да. А, скандалы 20 человек приезжал, устраивать. Вот я здесь указываю, что так как желают нарушить работу приюта, от работы с животными. Формулировка «постоянно дестабилизирует работу приюта». Это, это фраг, ключевая фраза, которая необходима, в том числе для веднадзора. Им вынесено предписание «возвести забор, кормокухню там, вот, и смотри, так далее и, и, и т.п.» ну, сейчас дочь ходит, кормит собор. Угу. А в связи с тем, что они постоянно дестабилизируют работу приюта, они не они могут не вы... миски. Вот она, миски выполнить предписание веднадзора. У них потом будет основание, если они не выполнят хотя бы там забор, не, не возведут на генметр. веднадзор придет скажет, что такое, они скажут: а вот, вот заявление, вот то, вот дестабилизирует. То в полицию ездим, то этот э, земельный кадастр приезжает, измеряет. У них будет основание, чтобы избежать штрафа за неисполнение предписания веднадзора. Я думаю, уже больше до 30 было. Это а? с начала года, да? Или... С начала года. В начале года уже 20 проверок больше? Больше 30. Я говорю, как минимум раз в неделю. За 2020 нас... год было более 30 проверок. Нарушения выявлены, но выявлены не те, которые не указывали. Да. Они Жесток указывали обращение жестокое обращение с животными. животными. Собак не кормят, не возят да. в клинику, не вакцинируют, не чипируют. Вот это все не выявлено. Есть журналы, есть все, что собаки. А ручные. то, что забор отсутствует, естественно, а естественно, он отсутствует, потому что вы вот на это все тратите время. Столбы стоят, а забор сегодня не можем сделать. Вот стоят столбы, администрация приезжает, говорит, нам нужно измерить. Ну что, мы все бросаем, пожалуйста, мерьте. А их же надо мимо собак провести. Они боятся их, хотя они на приезде не только провести, но еще и покормить да? Да. вообще тяжелая, она работает. 180 собак и 85 кошек. У меня, я номера 6 раньше очень был, у меня от бока только сдохла. Мне так жалко было. Кто сдохал? Два кактуса. А? Я поэтому на животных не беру. Мне их жалко. Я... Не, а что там полиция проверит? Вы что, разбираетесь, как надо собак кормить и поить? Ветнадзор приезжал несколько раз. Я сам был на, на несколько проверках. И... Видео есть в интернете. Пожалуйста, смотрите. Собак не кормят, не пользуются. Сейчас жара. Животные били. В mm -hmm. Его... Результат выезжали по данному адресу сотрудники полиции. или нет? Заявителю никто не связывался из полиции. Собаки, указывает, что собаки сидят, гибнут. Воды в булках, в вольерах, гибнут собаки, нам что О -о -о. Ну гибнут, погибают, понимаешь? вообще. Они бы прекратили вот эти свои мошеннические действия, собирая на наших собаках деньги, и они... Всех людей, которые перечисляли нам деньги, дарителей, они переманили к себе. И на данный момент действительно имеется дефицит финансовый, да, но мы пока что справляемся своими средствами, складывая свои деньги туда. Да, за счет людей, которые... Ну, да. за счет людей, если бы которые там, помогают, ну вообще не уже лично. Они в, это, в этой параллельной группе по ВМОГе, они постоянно пишут какие-то ужасы. Вот все то же самое. Собак не кормят их, убивают их, закапывают да. их, и чуть ли не пинают их там, ну, может, на, шерсти, мозг, личные, на кости, на, на мясо пускают, и все такое пишут. Живодеры и все такое подобное. подобное. А, спасибо большое, что подъехали. Я такая снимал Благодарю До свидания. Антон, если у тебя есть сердце, доброта к людям, к животным также, ты должен это все понять и по-другому мы... <св> поступить. Ты не должен за ними заступаться и идти на поводу у них. Ты же видишь, как все это творится очень тяжело. И как ездить кусок горла, если ты знаешь, что там у тебя 180 собак, голодные, холодные, без воды, без ничего. Это ужас просто. Так что я не знаю, какое у вас сердце, жестокое, жесткое такое. Я не знаю, сатист такой у вас появляется, у всех пролипляет. Вот понимаете? Чувствовать доброты, что к людям, что к животным у вас нету этого. Сядьте втроем, подумайте об этом. Что вы творите вообще? Что вы творите? А сейчас, в данный момент, они голодуют истощенные все. Истощенные я. Это ужас просто. Без воды в жару 30 градусов. что вы творите все втроем, если ты такой заступник хороший за ними, понимаешь? Все кругом, все плохие, только Ангелина, и, это, только, вы что, вместе там сговариваете все, деньги делите, подумайте хорошо все, Бог накажет всех. И рано или поздно все получите по заслугам. Рано или поздно не так просто. В умеран все вернется назад. Попомните меня, честное слово. Вы на заседание? Да. Приглашали вас? На два часа. А фамилия? По, -по Пиютлинин. А, присаживайтесь. Так Берегиня. Берегиня же сказали, что миноры не ходят. Как-то не надо, вот же повестка. Ну, повестку дали, но сказали, что приходить не надо, Что мы Тут написано в случае на заседании комиссии без уважения причинного отношения вас. Ну, ну, повестку же лично выручали, говорили, что не Нет, надо. Нет, Владимир быть, мне патриот. не говорили, он сказал, явитесь, вот мы. А Чисто. зачем приписку делать и привод вычинали? полиции? Вчера или позавчера? Что? Ну, мы вывели повестку, которую отправляем всегда письмом. Позавчера мы с ним видели, виделись, он говорит, все говорит как бы, ну, этот, после затрага, он, что после завтрака они к нам позавчера приезжали. Владимир же знает, что самоизоляция, но у нас не проводится, не всегда нет. Это вопросы к нему. А у Владимира как фамилия? Э -э Садыков. Угу. И нас и... интересует территория. И, да. У нас дрочит, мы дрочит. И что теперь сделать? Как быть? Именно да, фамилию научатся. Без участия мы рассматриваем. Так а если Não. хотят участвовать, как это без участия? Ну вот. это же комиссия, это же. Ну, у нас сейчас они не проводятся. В одностороннем участие. порядке рассматривают. что ли? А мы хотим участвовать. Если вы хотите участвовать, значит давайте на следующую комиссию. В смысле, на следующую? Вы же ну, сейчас будете. Что, самый... а, а у сейчас... нас сейчас все мы будем собираться по телефонам. Не, ну, сейчас будет проводиться комиссия. Комиссия сейчас не будет, она будет проводиться, но она будет по телефону проводиться. Ну мы желаем присутствовать. Так я хочу. Свои, как бы... Вы понимаете, что мы сейчас не проводим ее очно? Мы если ее сейчас проводим, то в видеоконференции... С этой стороны же кто-то будет сидеть? Живой человек будет сидеть? Мы, мы кого вызываем, мы, мы не будем. Мы вызываем по видеоконференц-связи. Давайте видео здесь устроим. Мы вас будем вызывать по видеоконференц-связи? Давайте здесь по, это, поучаствуем. Будем через видео участвовать. У нас сейчас председателя нету, что рассматривает, нет, чтобы рассматривать дело. Мы председатель Кто? мы кто рассматриваем Кто Фамилия? Киричек, это кто? Председатель. Заместитель председателя. Он где, он здесь? Нет, она нас удаленном. А кто будет комиссию проводить? Сейчас, в данный да. момент, никто. С вашей стороны? С нашей стороны она будет проводить. Кто она? Киричек. Она, она здесь? Нет, она удаленном. А здесь кто-то присутствует? В данный момент мы присутствуем. Но вы будете участвовать в конференции? Вы это будете смотреть на экран? там, где у вас? Мы будем смотреть. Вот мы хотим рядом с вами сидеть и участвовать в конференции. Нельзя с нами рядом, у нас самоизоляция. Мы не вдалеке не права будем. Граждан принимать вдалеке, граждан, на расстоянии 2 метра. 3 мы не имеем метра, права хорошо. принимать граждан. Как-то не имеете. Вот Но повестка. Потому что у нас до 9-го самоизоляция. У нас по администрации приказ. А прием граждан. Мы не имеем права даже вашу самоизоляцию нарушать. Так, а мы не объявляем. А какая цена? Три метра не на не расстоянии не сядем не по участку, Покажите, пожалуйста. Смотрите. У нас Нет. есть... постановление ну, распоряжения губернатора. Покажите, а то там сейчас будет проводиться комиссия, вы будете есть... У нас есть... У нас есть... У нас есть... У нас У нас есть... мы можем их У вас принять. Изучить и, дата... и назначить вам на 13 число. Если самоизоляцию 9 отменяют, мы вас приглашаем и рассматриваем с Но вашим сейчас... участием. Но сейчас вы все равно проведете комиссию. Мы не... можем изучить ваши документы. Нет, сейчас без вас, если вы хотите присутствовать 13 мы без вас не будем проводить, о чем говорить. Или по видеосвязи 13 Или тринадцатого, да, если не отменят, то если по видеоконференц -связи. сейчас вы нас не допускаете до... Мы вас приглашаем на 13 -е. То есть сегодня комиссии нет, не будет? Нет, вас. А от 13 числа вы Нам надо просто, это, это же подготавливать надо, определение выносить на конференц связь Тринадцатого 13 числа допустите, вы участвуете? Если, если самоизоляция, А где гарантия, что вы ее не продлят? Я вам объясняю. Если ее отменят, вы приходите и участвуете в рассмотрении. Если ее не отменяют, ну, вы вызываете... Что такое вообще происходит? Ну, а мы вам как можем сказать? Это называется она, «Меня без меня женили» называется. Если без... ее не снимают, мы по видеоконференц -связи. Мы, вас, мы вас вызываем по видеоконференции связи Если Вайт, у меня нет возможности... Но вы изучите возможности. Вы же а? тоже заинтересованы, чтобы... Так, я Поэтому я прошу. и приехал что с такой пачкой документов, потому что я заинтересован. Я хочу свои доводы озвучить. Мы не имеем права. Мы вот вас сейчас даже не имеем права без масок. характер. Вы... Да. Да, да. Да. да, абсолютно да. верно. И это рекомендация Россия. губернатора, которая противоречит Конституции да, Российской Россия. Федерации. Вы можете это ваше право. Я на свое понимаю. Подож... я не знаю, что комиссия на часах. А не будет комиссии? А почему? А нельзя? Отказывают в участии. Отказывают в участии. А? Отказывают в участии. Не... Вы не скажете нам, что мы вам сказали. Сейчас мы человеком... Ну я так понимаю, что вы отказываете. Я представляю, вот вы меня пригласили. Мои а зачем Мы вызываем, у нас у вас повестка не <соцентричная> у, <соцентричная> <соцентричная> <соцентричная> у меня повестка. Я <соцентричная> повесткой. Не повестка же. А написано повестка. Всего доброго. Так еще с угрозой привод будет из полиции, да. да, если не Да вам сказали, это просто отправляется. Что знаешь, просто, вон, привод, полиция. Смотрите, это тут печать и, а вот, и роспись, а это документ официальный. У вас полиция там 13, у меня на 6. У меня две. Я же в Москве. Выход в Москве. Если с ним, это режим самоизоляции. Кто может время... На данный момент вы нам отказываете в участии? Мы переносим на 13 потому что... То вы, есть сейчас, комиссия, для сейчас сегодня комиссия в 2 часа не состоит? Вы можете здесь написать? Да, сейчас Татьяна Александровна... И новую повестку на 13 период, Конечно. Что, Значит, на... вы изыщите, пожалуйста, возможность, если самоизоляцию не снимет, по видеосвязи, то по Вайберу и по WhatsApp. Это же У меня, к сожалению, сбился телефон, я не могу. У товарища у вашего есть Вайбер? Я, я независимый журналист, и я как бы не могу постоянно не предоставлять свой нет, телефон. Да. Права, а, вы просто вместе с ним присутствуете? Да, это Но мой Но у вас кого-то есть еще у представителей? Вы законный представитель? Да, да доверенность. Или вы представитель по доверенности? По доверенности. А законы представитель у вас как? как Балтурская Он Ангелина Она не может. Она не может. Да, да? Так, а что же дело -то, в том, что сейчас, у нас никого не приглашают. <пухут> Хорошо, тогда можете мне здесь написать, Конечно, что комиссия да, обращает. Почему просто, вы иная? И да. перенесена на неопределенный срок печать подпись на 13. Татьяна Александровна вам уведомление сделать приглашение на строчке миссии. Вы не переживайте. мы не. Но мы, мне не надо, чтобы вы здесь написали, мне поставили подписи и печать. Мы не имеем права без вас рассматривать, поэтому все документы будут приняты для изучения. Но я вам не передам эти документы, потому что здесь также у меня уголовные документы. Вы говорите, не имеете права. Вот женщина заявляет, что рассмотрим без вашего участия. Она то, что говорила. Что сейчас говорит, рассмотрим без вашего участия, а потом уже будет другое. А можете писать? Нет, нет, нет. Мы, мы вдвоем неправильно. Владимир должен был уведомить то, что рассмотрение будет нам не обязательно приходить. 90, нет, ну нормально. И вот, и вот у вас телефоны указаны, сердце да? Сердце Вы сообщили свои телефоны. Подождите. Это. Подождите, не перебивайте друг друга. А, телефоны указаны. Вы что, не могли позвонить и сказать, что это, у нас режим заседания переносится на 13 часов. Владимир. А да, мужики, господи, послушайте, сейчас вам напишут, что заработали весь час. Нет, так мы время потратили. У, у меня, у меня просто 150 собак, у меня вот вот стопка предписаний выполнить строительство по приюту. И сейчас я, получается, потратил полдня. Но это это полдня? специально дестабилизировало да, работу, да. Ну, мужики, бывает хуже. Поднимаю, не, бывает-то бывает. бывает. Все бы ничего, если бы не заявление вот этой женщины, что комиссия будем, без, без нашего присутствия. Это как-то. Вы Вы без вашего участия да. не будет. Всем удачи. Мы удачи не спорим. Мы не ругаемся, мы выясняем обстоятельства. На 13-е? Вы да. решите да. мне здесь, вот на этой повестке, что э, комиссия переносится. Нет, здесь тоже напишите, Хорошо. чтобы у меня было. И желательно писать и подписать. Хорошо, ради бога. Фамилия, имя, отчество, должность, роспись. Дата, время. Я знаю, что это делается. Нет, как бы. <свят> Тим говорит, возьми телефон, товарищ. Не <свят> Я 80% даю что Они увидели меня. Срочно переносим комиссию. Короче, да, давайте им отказ, чтобы это... чтобы без их участия рассмотреть. А сейчас выясняется, что... Нет, не получится, переносим, короче. <свят> по, ходу, по ходу событий все происходит, ну, вижу, что это соображалка работает. Вот, нам быстро переубылись, переиграли все. Пиши заявление. Технической возможности участвовать в видеоконференции не имею. Требую рассмотреть очно. В моем присутствии и присутствии журналиста Антона Николаевича Булгакова. И потребую сделать копию вот этого документа, который счастливый западе да? А? От руки всегда пиши. Собственно, ручно. А дотайство это просьба, а ты требуешь. Так у вас сейчас в 2 часа состоится конференция или нет? Сейчас мы будем рассматривать, что делать. Вообще ни в каком виде. В каком виде. Сельминских это вы, да? Сельминских. Сельминских? Одна ваша, одна наша. Наши тысячи, что получили. Технической возможности участвовать в конференции не имеется. Да, конечно, и сфотками. Требую организовать проведение комиссии в очной форме. В моем присутствии и присутствии журналиста Антона Николаевича Буга. Требую организовать заседание комиссии в очной форме. В моем личном присутствии. Все? От участия в заседании не отказываюсь то потом прикрепишь, что это типа от Дата, время, роспись. Ну что, да? 14.12. Ну, Ну, если возможно. Да, и сейчас фоткаем еще и копию с ней, потому что будем это вместе с повесткой заберем. Вот как по такому телефону еще видеоконференцию сейчас? Тут, может, и видеокамера даже не работает. Вас как зовут? Татьяна Александровна. Татьяна Александровна, вы говорили, рассмотрят без нашего участия. Вы правильно поняли? Когда? Изначально, вот Изначально. когда мы зашли. Я вам сказала, что если вы совсем согласны, то рассматриваем без участия. Нет, мы не согласны. Мы не согласны. Все мы вас пригласили на другое число. Можно? Можно? Вы копия, вы сняли. копия все равно нужна в качестве этих, этого... Вот этих всех. Да. Ну вы же нет, в я, я предоставлю, когда... На Мы не будем снимать. Нет, ну вот на комиссии с ним, потому что здесь уголовные еще дела, которые я хочу предоставить. У с времени нет, чтобы все да. это снять. Снимите, пожалуйста, вот с этого листа копия. Ну, вы что копировали. Нам нужна копия. Ну, у вас не так вы же сами предлагали, девушка, ну что вы? Татьяна Александровна. А так... В смысле? Так, мы так вам хорошо. Вы сами нас вызвали, по, у нас повестку прислали. повестку прислали. Вы же просто секретарь. А вообще это не культурно через два коридора разговаривать? Приходите, пообщаемся. Благодарствую. Всего хорошего. Всего хорошего, до свидания.